Приветствую вас, уважаемые представители Знака Рак! Ну что ж, рачки мои, я вам хочу сказать, что в ближайший период с 25 февраля по 20 марта Венера будет проходить по Знаку Зодиака Рыбы. И оттуда будет светить очень красивыми тригонами прямо на ваше солнышко. И обязательно вас этот период порадует ну а чем порадует сейчас будем смотреть более подробно для начала хотелось бы напомнить о том что венера в рыбах она действует очень мягко очень романтично расплывчато у вас может появиться желание ну, где-то в чем-то себя побаловать может быть где-то там проснутся у кого-то ваши творческие задатки. Но поскольку для вас рыба является символическим девятым домом, девятый дом связан с высшим образованием, с философией, с туризмом, с дальними путешествиями и вообще с дальними, да, дальними контактами, то эта сфера жизни для вас будет особенно активна. И я думаю, что даже возможно появление кого то поклонника или поклонницы издалека. Также основной, основной активации будут затронуты такие сферы в вашей жизни, как партнерство, зона чужих денег, опасных ситуаций, кредитная сфера, сфера, занят, касающаяся всего того, что далеко я уже сказала. Затем одиннадцатый дом ⁇ это друзья. Тут у вас продолжает трансформироваться сфера дружбы, и после 4 числа еще и включится сфера всего тайного. Какие-то тайные делишки будете свои решать. Ну, по крайней мере, ваша активность, на перейдет немножечко на другой уровень. Ну, больше будет касаться чего-то такого, знаете, скрытого, психологического. Ну, будем сейчас смотреть дальше. По аспектам, по аспектам, с чем вы входите в этот период. Смотрите, вот, вот этот вот аспект, который касается зоны чужих денег, он говорит о том, что вы можете рассчитывать на получение кредитов. Также у ваших партнеров может быть увеличение финансов, что может вас порадовать, и вы можете немножко расслабиться, кто зависит от своих партнеров. И тут, знаете, вот идет подписание бумаг, подписание бумаг, связанных... Ну, например, с получением не только кредитов, но и восьмой дом, это еще дом смерти, то есть это как получение наследства. Если будут судебные распирательства, то будет ситуация разрешена, скорее всего, в вашу пользу. До 3 марта будет работать аспект «Плутон». Марс, и он будет работать между домом партнерства и большими коллективами, взаимодействие с большими коллективами и вообще со сферой дружбы. И можно говорить, что наиболее удачно вам получится проявить какие-то свои способности, свои деловые качества именно в больших коллективах, сотрудничая с большими коллективами. И есть шанс вообще даже продвинуться где-то в руководящих должностях до 3 марта. Период 26-27 февраля – это период полнолуния, ну, время полнолуния, когда могут высветиться какие-то сферы жизни, которыми вы недовольны и которые требуют решения от вас, кардинальных перемен. Это может коснуться, посмотрите, какое здесь оппозиция включается 27 числа к Луне. Интересно, Луна в 9 для вас – эта зона, знаете, может быть поездка неожиданная. Может быть, или ваши ожидания будут связаны с поездкой. 27-28. Ну, 28 восьмое у нас воскресенье, 27 седьмое суббота. Значит, попробуйте спрогнозировать что-то на 26 шестое. Я думаю, что именно в этот день могут быть очень важные, ну, если это касается работы, заключены очень важные договоренности, которые впоследствии глобально могут изменить вашу жизнь. Ну, ближайшее, по крайней мере, будущее. 4 марта Марс переходит в ваш символический 12 дом всего тайного скрытого неопределенного, и здесь у вас идет распыление энергии. То есть вам хочется чем-то заняться и одним, и вторым, и третьим, а как сосредоточить внимание хоть хотя бы на чем-то одном, это будет вам непонятно. Будет достаточно тяжело это сделать. Можно сказать, что в этот период не стоит форсировать события и позволить идти все своим чередом. Пусть все идет своим чередом. По, по, по 13-14 марта. Еще обратите внимание на период с 9 марта по 17. Потихонечку будет происходить схождение. Венеры с Нептуном в рыбах. Здесь две эти планеты очень сильны и не обязательно выстрелят для вас каким-то большим подарком. Девятый дом, напоминаю, это туризм, это дальние путешествия, это знакомство, любые связи с, с иностранными партнер, партнерами. Это э, психология, это высшее образование, это иностранные языки, э, ну, это еще и сфера связано с благотворительностью по рыбам, что-то связано с, с сочувствием, милосердием. Тем более, что будет активен 12 том, который напрямую связан с благотворительностью. Конечно, здесь, возможно, какие-то, я так думаю, подарки и приятные события. Также здесь приблизительно с 14 марта включается секстиль от Венеры к плуту. Ну, ну, даже он может немножко раньше включиться, вот он он. И он будет очень красиво работать, сотрудничать с Плутоном. Не могу его сейчас тут вам словить. Ну, пока... Вот он он есть. И он дает, как и финансовую удачу, как и партнеров, которые могут прийти ну, знаете таком при определенном статусе при очень хорошем положении надежные люди творческие сильные личности финансово такие крепко стоящие на ногах и также в этот период дается возможность улучшить свое финансовое положение и улучшить свои личные взаимоотношения с партнерами кстати благоприятный период для заключения брака это вам так на заметку 16 марта Здесь включается такой отрицательный аспект от Марса к Меркурию. Меркурий заходит в рыбы, и вы знаете, мышление становится несколько таким тоже расплывчатым таким романтичным, рассеянным, тяжело будет как-то все мысли собрать в кучу, ну, хотя для вас это родственная стихия, то я думаю, вы справитесь, но квадрат к Марсу, он дает некоторую, знаете, нервозность, беспокойство, переживания, могут, могут быть конфликты с теми людьми, с которыми, казалось бы, у вас все очень хорошо и стабильно, ну, по-хорошему -по просто старайтесь избегать излишних волнений, споров и ссор. Этот аспект точно продлится до 20 числа. Что будет дальше, мы будем смотреть в следующем периоде. А 20 марта произойдет переход Солнышка в следующий знак, в Овен. И ознаменует этим самым начало нового астрологического года. Ну а сейчас... А сейчас и Овен для вас, я хотела сказать, означает символический дом карьеры. То есть я думаю, что дела, связанные с карьерой, и естественно желаемый, ожидаемый успех, связанный с ней, будет не ранее, чем после 20 марта, когда солнышко туда зайдет вместе с Венерой. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой прогнозик на Тару по основным сферам. Учитывая, что сейчас у нас уже начинается март, март это время котов, я решила воспользоваться таро черных котов. Ну и для удобства я решила выводить вам карты на экран, чтобы было лучше видно, потому что колода очень красивая, хотелось бы, чтобы ее рассмотрели в деталях, каждый аркан повешенный. Как вас будут воспринимать окружающие? Ну это говорит о том, что у вас будет... Ну, здесь две ситуации. Во-первых, возможно, вам придется жертвовать чем-то в ближайшее время. Для того, чтобы ну, удержать те позиции, которые у вас есть. А возможно, это будет период, связанный с выжиданием лучшего момента. То есть, нужно пока подождать. Видите, тут котик, он в паутине. Он не может двигаться. И вот впереди, я тут не совсем внизу не вижу, что это здесь. То ли мышки, то ли еще что-то. Ну, короче, он не может достать. Ничего. Он только может лишь висеть и ждать, когда же наконец-то он освободится. Ситуация дома в семье. Здесь ситуация связана с некой, некими спорами, борьбой за лидерство, желание отстоять свою точку зрения. Ну, я хочу сказать, что если вы будете слишком там в семье, в себе, в доме, конфликтничать и спорить, то результат будет такой. Или же будет обида, кто-то на вас обидится, или же, вот видите, тут сидит раненый котик с костыликом, мечи тут связаны, перерыв, тайм-аут. Ну, смотрите, чтобы не было никаких эксцессов, чтобы вы не пострадали или никто в доме не пострадав в результате выяснения отношений. Что же касается ситуации в любовных отношениях, то здесь может быть возобновление взаимоотношений, знакомство, что-то новенькое, интересное. И видите, здесь явно есть сексуальный подтекст. Котик рисует свою музу, хочет ей понравиться, ухаживает за ней, мурлычит, и она очень довольна от того, что она получает. А к чему это может привести? Ну, здесь есть предостережение для тех, у кого уже есть пара, партнер. То есть, если вы вдруг захотите куда-то там помяукать налево, то возможен разрыв в взаимоотношениях с тем человеком, который вам дорог. Особенно это будет актуально для тех, у кого есть женщина, относящаяся к стихии, земли, хозяйственные, Дева, телец или козерог, ну или же, если вы женщина, то женщина в вашем окружении, относящаясь к данной стихии, любое партнерство с ней может вас разочаровать. Ситуация, связанная с карьерой. Здесь выпадает аркан возрождение. Здесь, может быть, знаете, ситуация, когда идет возврат к чему-то старому. Или же вы, проходя через какие-то препятствия, все-таки находите решение. Но, ну, кстати, этот аркан очень перекликается с повешенным. Знаете, как будто бы вы находитесь в ситуации, когда вам нужно что-то переждать, пережить для того, чтобы возродиться. Ну, давайте сейчас посмотрим его. Уточнение. Уточнение. Пятерка кубков. То есть, возможно, перемены в карьере, в работе, и, и связанные с финансовыми лишениями. Видите, котику холодно. Кошечке не хватает ей денежек, не хватает жизненных сил. Она замерзает. И в итоге все это приводит к уходу. Но если это обобщить, то можно сказать так, если вам плохо на том месте, где вы сейчас находитесь, если вас не устраивает ваше финансовое положение, то вы вполне можете это место покинуть на данном периоде. И главный совет, смотрите, искать компромисс, искать человека, который... Ну, с которым вы когда-то были в паре или с которым вы хотите быть в паре, обязательно должен быть выход. Но ну, давайте его уточним. Уточнение, император. Император это мужчина, который имеет определенную власть, положение, который имеет свой собственный бизнес и очень тверд в своих решениях. Ну, вы знаете, здесь вам нужно занять нейтральное, полож... нейтральное положение и найти компромисс с неким человеком, который обладает определенной властью. Ну, в нем подсказка. Я думаю, что... Благодаря этому человеку вы что-то получите. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Не забывайте ставить лайки, комментарии, подписываться на мой канал, делиться. И до следующих встреч!